Всем большой привет! Сегодня будем делать натуральный домашний майонез. Готовится он проще простого, а получается в разы вкуснее, полезнее и дешевле магазинного. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео приятного просмотра берем сухую узкую высокую емкость разбиваем туда одно яйцо добавляем пол чайной ложки соли одну чайную ложку сахара треть чайной ложки черного молотого перца 12 граммов горчицы 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха и выдавливаем сок половинки небольшого лимона теперь берем погружной блендер опускаем его на самое дно и взбиваем на больших оборотах до получения однородной густой массы. На это уходит буквально 3-5 минут. Дальше перекладываем майонез в сухую стеклянную баночку. Из указанного количества продуктов получается 200 граммов соуса. И храним в холодильнике. Вот и все. Густой, натуральный, очень вкусный домашний майонез готов. Но делать его все же лучше непосредственно перед приготовлением блюд